Всем привет! Сегодня у нас праздник, День Победы. Всем желаем э, мирного неба над головой. Мы помним, мы все знаем и будем помнить и будем все передавать нашим деткам все наши знания. Сейчас мы с Дианочкой вышли. Представляете, утром был такой солнечный день. А сейчас пошел небольшой дождик. Мы сейчас пойдем, зайдем, возьмем цветочки и пойдем к памятнику. Возложим к вечному алдену. Ну, а потом, наверное, пойдем в какой-нибудь парк погуляем. Все равно выходной. Всем хорошего дня! Вложили мы цветочки памятника. Я разревелась. Я не знаю, почему я всегда на 9 мая реву. Меня это все очень трогает. Видимо, я с возрастом становлюсь более сентиментальная. Диана не поймет, мам, почему ты плачешь. Ну, вот они у меня сами текут. Вот не, не зря мне сразу вспоминаются слова песни, не зря поют, что это день со слезами на глазах ну, в, ну, слез. в общем я проплакалась цветочки мы возложили и представляете закончился дождик на небе вообще не тучки. сейчас покажу посмотрите какой пришли мы в парк северная тушина и планируем день провести здесь, до салюта. Не знаю, вроде бы сегодня он здесь должен состояться. Будем ждать. А пока будем гулять, дышать. Оставайтесь с нами. Такую площадку обнаружили красивую, и где никого нет. Так, сейчас Диана попробует сквозь эту паутинку пробраться. Ой, там наверху вон еще горочка, с которой можно скатиться. Не, а не нужно, потому что она мокрая, грязная, а, от почек, вот лип, липкие эти почки. как. Листики вылуплялись, попадали. Сложно? Да ты уже почти на самом верху. Тебе там уже, смотри, хвататься дальше и не за что-то. Я в свободе. Словно птица в небесах. Ну, примерно так же, как и залазила. Слезть. А? Погода. Посмотрите с одной стороны какая туча темная. Вот интересно только в какую сторону она движется. Так которая от нас или это ново? Зато с другой стороны небо голубое. Вот такой вот сегодня день. Ребята, поднялся ветер, начинается дождь, и ветром явно эту черную тучу несет сюда. В общем, мы прям бежим в срочном порядке а куда-нибудь она... в кафе пересидеть. Тянется. Да, посмотрите какой ветер! Как Или просто... Просто... пипец полный, мы бежим, я бегу! <связь> прям ураган! Я уже готова на край света побежать, лишь бы она меня не трогала. Такая черная просто. А там нем такое светлое. Если что, да. Уже чуть-чуть покапывает. Вот, земля мокрая. Короче, идем в кафе. Не добежали мы до кафе. Решили вот под зонтиком немножко постоять, посмотреть концерт. с Дианой в кафе, а, называется Братья Гримм. Мы здесь отмечали день рождения Дианы, нам здесь понравилось. Вот сегодня мы попали, сидим на втором этаже. Обычно зал на втором этаже закрыт, а он работает только по заказу, в аренду, там выпускные, дни рождения, когда большое количество человек. Но ну сегодня в связи с полной посадкой в кафе, большим количеством людей, праздничным днем. Открытый второй этаж тоже. Мы уже заказали пиццу, кофе, какао, сидим, ждем. На улице все еще пасмурно. Идет дождик. Концерт еще продолжается на улице. Дождались мы пиццу, нашу маргариту. выглядит аппетитно, горячая. Ну, ждали мы достаточно долго, да? На улице уже, и даже дождик закончился. Мы все ждали, ждали. Ну, зато быстро поедим. Мы уже точно проголодались. <свят> <свят> да, ну ничего страшного, стараемся относиться к этому с пониманием, что много... Да, много людей. Приятного аппетита! <свят> И вам есть его вкусы лица. И все повторял <свят> я слова, дорогая моя столица. <свят> Моя Москва! Дорогая моя столица! Салатая моя! Москва! И в заключение нашего выступления мы споем для вас песню День Победы! Конечно! Только этой песней мы сегодня и можем завершить наше выступление, потому что эту песню поют сегодня все, везде. Будьте, пожалуйста, вместе с нами. Солисты. Вадим Бычков и Владимир Харкулов, а также весь состав сводного хора Московского Орловского народа. Солнышко на улице теперь, да? Ты наелась? Да.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 Мы уже поплавали, и здесь уже другой оркестр играет. Тоже очень здорово. Остановились, когда слушались. Взяли чай, потому что мы замерзли на теплоходике. Да? Пойдем, наверное, мы пройдемся. Подсогреемся немножко. Людей прям очень много. Мы съездили домой, переоделись в Да, Нам теперь жарко. Да, нам теперь очень тепло. Ну вот мы вернулись в парк, и здесь столько людей. И просто они не заканчиваются. Люди идут, идут, идут. Салют уже у нас будет через 10 минут. 22 часа. Все, заснимем, все покажем. <связать> у нас два салюта. Там еще один столик. И этот кончился, а там нет. салюта посмотрели? Да. Все. Пойдем домой. На. Всем спокойной ночи. Но... До новых встреч.